Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим прекрасную соль с розмарином, шалфеем, с цедрой лимона и чеснока. Я обожаю эту приправу и я буду очень часто упоминать в своих рецептах. Так что оставайтесь со мной, ставим сразу же лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Итак, для этого рецепта нам понадобится... Конечно же соль, у меня крупная, но вы можете взять и мелкую. У меня тут порядка 250 граммов, цедра 2 лимона или же лайма, 3 зубчика чеснока, шалфей, у меня 4 веточек, будем использовать только листья, и 7-8 веточек розмарина. Итак, друзья мои, первым делом высыпаем соль в блендер. В следующий шаг возьмем розмарин, нам нужны только листья. Веточки нам не понадобятся, они грубые. Отделяем вот таким образом. Если вы не найдете свежую зелень, то можно, в принципе, использовать и сухие. Нет проблем. Потрясающий запах. Руки будут пахнуть везде на розмарином. Далее, следующий шаг. Также отделяем от стеблей листья шалфея. Итак, помещаем травы в блендер к соли, затем возьмем три зубчика чеснока и порубим грубо, чтобы хорошенько измельчить в блендере. И отправляем в блендер, вот так. Далее берем лимон и натираем на терке, прям в блендере, разницы нет. Вот так. Будьте осторожны, вот эту белую часть не добавляйте, а то у вас будет горчить все. Следующий шаг, измельчите все в течение 10 секунд. Друзья мои, как прошло 30 секунд, чеснок иногда прилипает к нижнему углу. Так что берем силиконовую лопатку или ложку, или что у вас есть, и просто немного соскребите. Вот так. Накрываем крышкой и еще взбиваем в течение минуты. Вот и все. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это просто восхитительно. Аромат стоит на всю квартиру. Пахнет совершенно невероятно. И цвет, согласитесь, тоже потрясающий. Друзья мои, эту соль я буду использовать во многих своих рецептах. Любое мясо, баранина, говядина, курица или же свинина, будет просто потрясающе. Так что перекладываем вот эту чашу. Так что, друзья мои, держите эту потрясающую специю в холодильнике. Никогда не оставляйте при комнатной температуре, а то он у вас испортится из-за чеснока и лимона. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставим лайки, Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.